那么, okay. 金梦通这个机器啊, 推出来以后啊, Итак, еще раз повторяем о том, что данный биоэнергомассажер, он известен по всему миру, во многих странах, и многие люди во многих странах действительно его очень сильно полюбили. 金梦通呢, 它是一个非常安全, Можно даже сказать о том, что биоэнергомассажер действительно один из 呃, безопасных приборов для здоровья человека. И в первую очередь вы должны понимать о том, что биоэнергомассажер uh, базируется на работе именно с нашими меридианами. базируется на работе именно с нашими меридианами. И, конечно же, заключает в себе э, знания биоинформатики и, э, и так далее. Благодаря этому позволяет нам работать с нашим здоровьем. Некоторые люди переживают и говорят о том, что вот у биоэнергомассажера есть биоток, все это небезопасно и страшно. 它非常安全,就是我们的电脑通过这个机器的转换 变出来的电对我们人体没有任何的伤害就像那个电脑的转换一样 你们必须明白,因为我们的电脑通过这个机器的转换 <音>现在我们的电脑通过这个机器的转换 небольшой скажем назовем это так переходником это то место где uh, электричество переходит в биоток который собственно говоря точно такой же как и в нашем организме и он абсолютно безопасный и он никак не вредит нашему организму и, собственно говоря, поэтому еще раз повторяем о том, что биоэнергомассажер, он абсолютно безопасный, он подходит любому возрасту, подходит разным людям. И uh, самое, uh, скажем так, Классное, самое суперское сейчас у данного этого биоэнергомассажера то, что если, например, нет электричества, ну, допустим, выключили у вас свет в квартире, вы все равно сможете его использовать. 嗯, господин Лудзефак говорит о том, что у него есть приятель, который точно так же купил вот данный биоэнергомассажер. Uh, и вот однажды этот приятель своей маме дома выполнял сеанс биоэнергорегуляции открытия спины. И получилось так, что в тот момент отключился свет в квартире. И вот uh, он позвонил, этот приятель господину Лудзефа говорит о том, что вот у нас свет выключился, как же нам быть? вот, Вот, господин Лудзефа говорит, а есть ли у тебя дома uh, переходной аккумулятор, то есть такой power bank, которым мы заряжаем как раз-таки телефоны наши? Вот, uh, приятель сказал, что да, дома есть Powerbank. Uh, господин Лозефа посоветовал ему проверить, заряжен ли этот Powerbank. То есть человек, на самом деле, его приятель обрадовался, что с помощью Powerbank, который, uh, который был заряжен, можно подключить к нашему биоэнергомассажуру и спокойно этим прибором пользоваться. 所以在这个机器没有... 没有外来电源的情况下，我们拿着充电宝，拿着它也可以去开拓我们的市场。поэтому обратите внимание, что это никак не повлияет на ваш бизнес, на развитие вашего бизнеса, в том плане, что если отключится свет, у вас не будет уже, скажем так, непредвиденных ситуаций. Вы будете иметь просто по себе power bank и с помощью его далее выполнять сеансы биоэнергорегуляции. 那么它的作用原理呢也很简单，就是疏通我们的经络，激活我们细胞的活力。 и, собственно говоря, что же делает биоэнергомассажер? В первую очередь он прорабатывает, пробивает наши меридианы и активизирует, активизирует наши клетки. Конечно же, он улучшает обмен веществ в нашем организме и улучшает функции, uh, работы, функции работы наших органов, делая uh, при этом их моложе, то есть замедляет старение. 很多朋友经常说：“哎呀，老师，这个产品我觉得很不错呀，也很安全，用起来也很方便。可是我拿回来，我怎么用呢？我不太清楚。” uh, Некоторые скажут о том, что да, супер безопасный прибор, действительно очень хороший. А uh. как же все-таки его использовать? 那么接下来呢，我呃把这个机器啊操作一下，让你看一看，特别是没有见过的朋友呢，你就能够知道怎么用了。 Давайте сделаем так. Господин Лудзефа сейчас на примере, вот особенно если у нас сейчас в прямом эфире присутствуют люди, которые еще не видели этот биоэнергомассажер, не знают, как им пользоваться. Господин Лудзефа покажет. Итак, сначала мы подключаем к электросети. Включаем вот белая кнопочка большая, включаем наш биоэнергомассажер. Смотрите, на самом деле биоэнергомассажер третьего поколения действительно очень 呃, классный, суперский прибор. Почему? Потому что там можно пользоваться не только, 呃, только проводящими перчатками, но еще и ультразвуковой насадкой. Uh, давайте сначала начнем с перчаток. Покажем, как они подключаются. Uh, смотрите, вот эти два штекера, они прикрепляются непосредственно к самим uh, перчаткам. И самый последний штекер, он подключается именно уже к разъему, который на приборе. Uh, смотрите, там будет uh, штекер там, где есть плюсик, дроп минус. Ну что, мы подключили наши перчатки и далее можно уже будет готовиться непосредственно к выполнению биоэнергорегуляции. Смотрите, uh. не забывайте, вверху у вас получается <coughs> интенсивность. Uh, oh не интенсивность а режим работы там высвечивается режим работы 1 и режим работы 2 то есть можете выбирать как какой вам удобно с каким хотите работать далее включаем 你发现这个灯呢, и когда вот такой uh, вот этот цвет видите по таблу, он начинает как будто бы движется чуть-чуть. Вот когда он так движется, это запущен прибор уже. 对, И вот внизу две кнопочки минус плюс, вы будете уже регулировать непосредственно саму интенсивность. 你看这个数字在变化. Смотрите, вот меняется сейчас циферки, меняется интенсивность. Ну вот, например, если вы мужчине выполняете сеанс биоэнергорегуляции, можно поставить интенсивность 18. Uh, далее, господин Лудзуфа показывает, здесь вы как раз в этом uh, углу настраиваете время. То есть он сейчас увеличил время до 40 минут. Ну вот, допустим, пришел к нам человек, и мы будем выполнять ему сеанс биоэнергорегуляции 50 минут. Все, мы там настроили это время, поставили 50 минут. И как только мы завершили наш сеанс биоэнергорегуляции, выключаем наш прибор. Обратите внимание, использование перчаток, только проводящих перчаток и вся вот эта подготовка, настройка прибора действительно очень простая и легкая. И самое суперское, что есть в данном приборе биоэнергомассажеры третьего поколения, это наша ультразвуковая насадка, которую вы видите в руках господина Лоудзефа. Она подключается к самому правому, крайнему штекеру. Посмотрите, а. сейчас показывают. Подключили к штекеру, к разъему, включили приборчик. Обратите внимание, что для того, чтобы использовать ультразвуковую насадку, вам необходимо перейти в режим S. На табло у вас прям такая буковка будет S английская. Вот здесь она высвечивается немного похоже на пятерку. То есть это режим использования ультразвуковой насадки. Далее, конечно же, мы настраиваем нашу интенсивность. Uh, смотрите, при использовании ультразвуковой насадки самая высокая интенсивность это 3. То есть там в принципе uh, интенсивность идет 1, 2, 3. Больше интенсивности нет. 35分钟 35分钟. Далее, точно так же настраиваем время. Допустим, к нам пришел клиент, и мы хотим делать ему сеанс бионергорегуляции 35 минут. Настраиваем время на приборе. 有, но есть один момент, который бы хотелось озвучить перед тем, как вы непосредственно будете переходить к сеансу биоэнергорегуляции. Неважно, чем вы пользуетесь, только проводящими перчатками или ультразвуковой насадкой вы всегда должны пользоваться массажным гелем или проводящим гелем от нашей компании. И, конечно же, там 35 минут, допустим, прошло, мы закончили сеанс биоэнергорегуляции, нажимаете кнопочку, выключаете прибор. А, не забывайте, что ухаживать за ультразвуковой насадкой тоже нужно. А, салфеточкой протерли поверхность ультразвуковой насадки. А, достаете из разъема а, провод, отсоединяете и все, складываете аккуратненько, дальше в приборчик. Некоторые даже спросят, а какой же все-таки эффект от данного прибора? Я Господин Удзуфа хочет поделиться, например, своим мнением и сказать о том, что действительно он считает, что эффект просто супер, не сногсшибательный от данного прибора. Uh, вот он сейчас хотел бы поговорить о нескольких, скажем так, людях, которые ему встречались uh, в течение его работы. Uh, господин Луцефа... <coughs> господин Луцефа говорит о том, что ему встретился один человек, uh, в работе, у, которых, у которого правая uh, сторона плеча бельгумно болела. Uh, это была девушка, ей было сорок пять лет. 他平时的工作呀, 就是做那个面条, и чем занималась эта девушка? То есть она делала, скажем так, лапшу. То есть в Китае это называется чифанька, у нас это называется кафешка, скорее всего. Она делала лапшу, то есть ее там растягивают, потом как-то отрезают ее для того, чтобы приготовить ее в дальнейшем, положить в блюдо. И, соответственно, одной рукой она постоянно то есть поднимала ее, в общем, больше двигательной активности выполняла правой рукой. 那么他尝试了很多啊，西医上的办法，也用针灸的那个中医的针灸做了很多次，但是都不太理想。И на самом деле эта девушка обращалась к западной медицине, возможно пользовалась различными мазями, различными лекарствами. Также она обращалась и к иглоукалыванию, но должного эффекта и результата она не получила.他听别人说啊，说有一个叫凤凰的机器很不错。 и на самом деле девушка просто в общении с друзьями услышала, что да, есть такая компания, которая называется Фахол, услышала о приборе, о его результатах, о его эффекте, и она потратила действительно много усилий для того, чтобы добраться, собственно говоря, до этой компании. На самом деле эта девушка, когда уже добралась до компании, познакомилась с господином Маудзефа, она заплакала. Uh, почему же она все-таки заплакала? Потому что она потратила большое количество денег, uh, сил для того, чтобы избавиться от проблемы uh, в области плеча. И она говорит о том, что до сих пор плечо болит и uh, тяжело терпеть, когда очень сильная боль. Я нашла вашу компанию и я хочу спросить, действительно, я получу хорошие результаты, избавлюсь ли я от боли? Uh Uh, естественно, господин Лоудзефа uh, говорит о том, что на него это подействовало. Наверное, подействовало еще то, что когда девушка плачет, многие мужчины этого также не выдерживают. Uh, говорит господин Лоудзефа о том, что на тот момент uh, я сам, uh, собственно говоря, не знал до конца, а смогу ли я помочь девушке, потому что боли действительно были очень сильные. Тогда господин Узуфа говорит, я только-только познакомился с биоэнергомассажером 3-го поколения, до конца еще не разобрал его. И он предложил сделать такую вещь, давайте он говорит, попробуем. И посмотрим, что из этого выйдет. 30分钟, 呃, господин Узуфа говорит, я помню этот момент, даже полчаса мы не делали массаж. Это было примерно 28 минут. 呃, господин Узуфа говорит о том, что я сделал, 呃, есть сеанс биоэнергорегуляции, но, естественно, спросил девушку, как ощущения? Вот угадайте, что она ответила. 估计大家都猜不出来. Ну, мы, наверное, к сожалению, вы не можете отписаться в комментариях, но мы догадываемся, что, возможно, вы и не догадаетесь, что она сказала. 啊, на самом деле она ничего не сказала, она сделала только одно движение. Она поклонилась господину Лаудзефа. А далее она сказала, спасибо вам большое. Вот uh, господин Лусофа говорит, а можешь uh, как бы немного рассказать о, о своих ощущениях? Uh uh девушка сказала о том, что после сеанса биоэнергорегуляции, именно в области, там, в области плеча, там, где она болела, она сказала, что у нее uh, легкость, ощущается легкость. Естественно, господин Лодзефа говорит о том, что если тебе намного лучше, ты себя чувствуешь намного легче, то ему самому это приятно. Но, естественно, нужно также продолжать выполнять сеансы биоэнергорегуляции. Она спросила, а сколько нужно будет делать по времени? 嗯，我说每个人的情况都不一样，可能有的人做一星期就好了，有的人可能做三十天才会好，有的人可能需要做九十天。这个在中医上叫做因人而异。И вот здесь необходимо понять очень важную вещь. Каждый из нас абсолютно индивидуальный человек. Uh, мы все друг на друга не похожи. Кому-то необходимо делать сеанс биоэнергорегуляции в течение недели, для того, чтобы избра, избавиться от проблемы. Кому-то необходимо выполнять сеанс биоэнергорегуляции в течение месяца, кому-то даже больше, для того, чтобы избавиться от проблемы. Uh, на второй день девушка также пришла на сеанс биоэнергорегуляции. еще и любимого человека с собой привела. Она спросила, а можно мне как-нибудь приобрести -массажер? Вот Господин Луцифа говорит о том, что да, ты можешь его приобрести, но самой себе тебе будет немного неудобно делать сеанс биоэнергорегуляции. 他说：“没关系，我把我的爱人也带来了。我想让他学了这个手法，让他帮我回去做。”那， что девушка ответила? Не переживайте, я именно для этого привела сюда с собой моего мужа, как раз таки муж выучит, как выполнять сеанс биоэнергогуляции, и будет делать это мне。当时我心里特别感动，我没有想到这么一个小小的机器能够给这个人带来这么大的触动。 и, собственно говоря, господин Лаудзефа на самом деле очень обрадовался. То есть, по сути, в принципе, такой небольшой прибор, вот этот биоэнергомассажер, этот маленький чемоданчик, и он, и он так смотивировал другого человека привести с собой еще и семью для того, чтобы выучить, как выполнять сеанс биоэнергорегуляции. То есть обратите внимание, всего лишь два дня потребовалось с того момента, как девушка зашла, она еще не знала, что это за прибор, она не знала, поможет ли этот прибор э, ей в ее проблеме, до момента, когда она пришла и сказала, я покупаю биоэнергомассажер, и я хочу, чтобы мой муж выучил, э, как выполнять сеанс биоэнергорегуляции еще раз хотим повториться о том, что да, биоэнергомассажор ⁇ это чемоданчик, некоторые называют его еще чудо чемоданчиком, что является абсолютной правдой. И господин Лоудзефа говорит о том, что я очень рад, что у многих людей он сейчас присутствует дома, и он может помочь человеку добиться, достигнуть здоровья. 你要想把这个机器运用的更好，你必须了解一定的经络知识。Но не забывайте о том, что перед тем, как научиться использовать, перед тем вообще как применять беломассажер, необходимо понимать, что такое мери дианы.所以说，为了让同学们啊能够更好的去学习这些经络知识啊，咱们专门制作出了啊俄文版的经络图。 и uh, для того, чтобы каждому из вас было удобнее углубиться, uh, скажем так, в знания о китайской традиционной медицине, о меридианах, uh, мы выпустили несколько постеров для вас, uh, где uh, по-русски все переведено, то есть и акупунктурные точки там, и меридианы нашего организма. 没 -没, 没 Обратите внимание, вот сейчас даже на экране вы можете увидеть каждый из меридианов, расписано все по-русски, расписаны важные акупунктурные точки, и а, при каких проблемах и недомоганиях необходимо будет воздействовать на те или иные меридианы. На самом деле это очень удобно, потому что не всегда есть возможность запомнить абсолютно все. Чаще всего мы записываем конспекты, но бывает, чаще всего мы их еще и забываем где-то, записали в тетрадь и отложили. Поэтому лучше будет, если вы приобретете данные постеры, они будут висеть у вас либо в вашем рабочем кабинете, либо у вас дома. То есть вы всегда сможете в любое время подсмотреть на этот постер, узнать нужную для вас информацию. Для приобретения 呃, данных постеров, свяжитесь с вашим представительством в вашем городе, либо же с филиалом свяжитесь. 呃, очень многие люди сталкиваются с различными вопросами при использовании биоэнергомассажера. ?啊 啊, некоторые 啊, из важных, скажем так, вопросов, точнее часто задаваемых вопросов мы сейчас озвучим. Чаще всего люди спрашивают, а кому нужно использовать биоэнергомассажер, а кому нельзя использовать биоэнергомассажер? Есть ли какие-либо противопоказания? Или какие, например, могут быть реакции на улучшение после использования биоэнергомассажера? Бывает по-разному. У некоторых, некоторых людей после сеанса биоэнергорегуляции столько энергии, они такие активные, а некоторые потом хотят просто спать. И именно благодаря этому uh, наша компания выпустила небольшую книжечку «100 вопросов по биоэнергомассажеру», где вы встретите uh, вопрос и ответ, uh, тот, который вас интересует. Uh ну и, конечно же, для удобства эта книжечка полностью на русском языке, потому что не все мы uh, понимаем китайский язык и иероглифы. То есть, в вашей работе, когда вы выполняете сеанс биоэнергорегуляции, сталкиваетесь с какими-то вопросами, либо клиент сталкивается с какими-то вопросами, или возникают у него эти вопросы, все это вы можете встретить именно в этой книжечке, прочитать и увидеть ответ. ида 经过了将近一年的时间编撰出来的，蕴含着他们大量的心血。эта книжка действительно очень хорошая. В создании этой книги участвовали большинство специалистов традиц высокооклассных специалистов традиционной китайской медицины. 那么你买了这个资料，放到你的家里边儿，就相当于在你的家里边儿有很多老中医在你的身边是一个样的。 Uh, можно сказать о том, что когда вы приобретаете данную книжечку, приносите ее домой либо в ваш рабочий кабинет, как будто бы вы купили специалиста, принесли его к себе домой и посадили, и никуда не отпускаете от себя. И на самом деле хотим посоветовать вам, что не покупайте всего лишь один экземпляр, возьмите побольше. Возможно, в вашей работе будут встречаться люди, которые хотят приобрести биоэнергомассажер, и вы можете предоставить вот эту книжечку. Потому что, согласитесь, у каждого человека есть какие-либо вопросы, которые будут непосредственно связаны именно с этим прибором. А вы уже готовы, вы предоставляете книжечку, и все, тем самым помогайте человеку. 那么当然呢, И еще раз говорим о том, что действительно советуем каждому из вас иметь при себе данную книгу, потому что 呃, еще раз повторяем о том, что очень часто вопросы, которые вы задаете, 呃, либо в прямых эфирах, либо непосредственно в самих обучениях, они все есть именно в этой книжечке. Точно так же, для того, чтобы приобрести эту книжечку, вам необходимо будет обратиться непосредственно в а, ваше представительство, либо же в филиал. Еще раз повторяем о том, что действительно эта книжечка принесет вам огромную помощь также в развитии вашего бизнеса. 经浪通的问题, 也可以把你的问题, 我们在这个地方呢, 呃, точно так же не забывайте о том, что в конце каждой лекции у нас остается еще небольшое 呃, время. Если есть какие-то важные вопросы, и вы хотите услышать на них ответы или хотите пообщаться с нами, вы можете их зад задавать 呃, в прямом эфире в комментариях. Или же, если вы не успели, так как времени у нас не всегда много в прямых эфирах, пишите на нашу почту фахол нижнее подчеркивание, ibs, ру Пишите на почту ваши вопросы, развернуто, и мы всегда ответим на них. Еще раз повторяю, название почты фахол нижнее подчеркивание, ibs, ру 所以说啊，大家一定要记住啊，这个任何一个新的东西出现以后呢，它都会伴随着各种各样的问题。Еще раз хотим сказать о том, что всегда следите за обновлениями, за тем, что новенькое выходит. Мы уверены, что это что-то новенькое действительно поможет вам. Да, Планета.这个机器咱们虽然推出了一段时间，但是还有很多朋友对它不是特别的了解。 мои Маиса. 嗯, И еще раз хотим сказать о том, что данный биоэнергомассажер, он сравнительно недавно вышел. Не все люди его приобрели, не у всех есть какое-либо представление о том, как пользоваться данным биоэнергомассажером. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, интересуйтесь. 针对于孕妇这是一个特殊的群体我们在做工作的过程当中一定要慎重对他们不管是吃产品或者是做机器它都存在着一定的风险那么从安全性的角度来谈我们针对这个群体是尽量不去给他们做但是如果是自己的亲人或者是特别近的人那么你能够随时关注他或者照顾他的人那你可以尝试一下但是一般的外面的人我们建议安全为第一 вот Первый вопрос, изначально задали вопрос по поводу беременности, то есть можно ли беременным делать сеанс бионергорегуляции на плече? В первую очередь вы должны понимать, что скажем так, у беременных в этот период абсолютно другое состояние здоровья, чем у и, so, и, yeah. и, соответственно, мы советуем именно во время беременности не выполнять сеанс биоэнергорегуляции. Особенно если это человек, которого вы просто знаете, который просто ваш, ваш знакомый, приятель, или даже вообще uh, не ваш знакомый, а просто клиент к вам пришел. То есть таким людям мы не выполняем сеанс биоэнергорегуляции. So, Uh, кстати, вот uh, это есть в противопоказаниях, вот этот пункт беременность есть в противопоказаниях. Те, кто участвовал в обучении, всегда знают об этом. Позвольте Mm -hmm. Что касаемо мощности по использованию ультразвуковой насадки, тоже все индивидуально, согласно ощущениям, можете на тройке делать, но если человеку, скажем, очень горячо, очень тепло, понизите интенсивность до двух, то есть по ощущениям человека. Mm -hmm. Еще раз повторяем, вот как раз на эти вопросы, которые мы сейчас отвечаем, это все есть как раз таки вот в этой книжечке 100 вопросов по использованию биоэнергомассажера. Uh -huh. Вопрос, можно ли применять биоэнергомассажер при COVID? Uh, в принципе, можно, но, uh, как правило, большого эффекта и результата не будет. То есть человеку необходимо все-таки закончить курс лечения, который назначен врачом при uh, COVID-19. Ну, uh, no, на самом деле, uh, вообще люди, которые с ковидом, они вроде как должны быть, um, скажем так, изолированы. Соответственно, лучше всего uh, подождать, когда все-таки все пройдет, человек вылечится. Но еще хотелось бы сказать о том, что для профилактики старайтесь пить продукцию 呃, нашей компании для того, чтобы в дальнейшем 呃, не заразиться 呃, коронавирусом. Старайтесь заниматься профилактикой, следите за вашим здоровьем, носите всегда маску, выполняйте все меры предосторожности. Вы можете пить по флакончику эликсира Феникса утром и вечером, то есть повышайте ваш иммунитет. Никонит не упомянули? Тек. Тек. Тек. Тек. Тек. Тек. Тек. Тек. Вот вопрос про накладки ничего не сказали. В принципе, это все говорят на базовом уровне, но вы хотите сейчас увидеть, как использовать или как? Если хотите, мы покажем. А мы не ушел от Хасиан Кантау. Сейчас oh, oh, чуть-чуть просто непонятный смысл вопроса. 呃 про накладки ничего не сказали, поэтому господин Удзефа говорит, я не знаю, мне показывать, как пользоваться, а вот как использовать накладки, пишите. Ага, все, я То есть, если хотите посмотреть, как использовать, сейчас покажу. 这个是脚上的，对，不是那个是贴身上的这个。身上，这个是脚上的。对，多了一组啊。大家看，这是由两组来构成的。Давайте внимательно сейчас посмотрим, что сейчас показывает нам господин Лудзифа. 看这个颜色，大家注意一下，是可以弄在我们的脚的下面。我没有看到，老师说再说一下。 这个颜色的可以放在我们的脚下面。Посмотрите сейчас yeah, на yeah. вот эти накладки, у них с одной стороны они серые, а с другой стороны черные. Так вот, там где черное, мы кладем на наши стопы.它有个特点就是它不能够粘在你的手上，这个你就放在你的脚下。 Смотрите, у них есть особенность. То есть они не прикрепляются, то есть у них поверхность не липкая. То есть они не могут прилипнуть к коже, как вторые насадки. То есть поэтому эти насадки мы кладем на наши под наши стопы, То есть положили насадку, сверху ногой стали. 这个擦在我们的正负极. Далее подключаем. Смотрите, дальше есть там еще два, 呃, скажем так, разъема. Один разъем минус. Второй разъем плюс. подключаем их к минусу. и для того чтобы они работали чуть-чуть на поверхность нанесите массажного геля 这个呢, далее Э, помните, где что болит Туда и прикрепляйте, скажем так, как попроще объяснить. И они, поверхность у них очень липкая, то есть их можно прикрепить к коже, и они не отлепятся. Далее, точно так же подключаем. Ой, простите, пожалуйста, именно вот эти насадки там, где лепятся, их к минусу подключаем. Предыдущие к плюсу, предыдущие к плюсу подключили черный, эти на, а, накладки подключаем к минусу. он мы включаем Ну, Как обычно, включаем прибор, да, yeah. без включения. Mm -hmm. Далее вторая кнопочка включения. Well, we can... yeah. Uh, здесь можно как раз-таки выбрать режим 2. Далее интенсивность вы сами подбираете по своим ощущениям, то есть как хотите. Смотрите, там где черная поверхность у накладки, мы их на стопы прикрепляем с помощью массажного геля, а те, которые лепятся насадки, их прикрепляете туда, где болит. То есть поработали, например, там полчасика, допустим, это к примеру. Uh, полчасика прошло, выключили. И, конечно же, собираете дальше накладки, то есть складываете их все по своим местам. Это очень важный момент, потому что нужно следить за накладками. ]这个用起來特別的方便. Это очень удобное использование, на самом деле, они очень удобные. Вот э, насадки с, э, с черной поверхностью чуть-чуть вот чистой водой, э, можно даже сказать проточной водой, чуть-чуть э, поверхность э, помыть. ]这样 э а, они так еще лучше будут работать. То, а, далее, точно так же надо необходимо а, следить за каждым из накладок, Иначе работа их будет, то есть если не будете ухаживать за ними, их работа будет ухудшаться. То есть вы должны следить внимательно за каждым из предметов. И накладки, у которых липкая поверхность, там есть такая пластиночка, которая обратно прикрепляется к этой поверхности. Вот точно то же самое вы выполняете. Вот да, обратите внимание, на самом деле биоэнергомассажер можно по-разному использовать, да? Вот uh, некоторые скажут о том, что возможно uh... Дорого, возможно, биоэнергомассажер дорогой, но с другой стороны, если посмотреть, вы покупаете биоэнергомассажер, сколько функций вы можете выполнять, причем всей семье. Далее, также хотелось бы сказать о том, что все остальные вопросы, на которые мы не успели ответить, пожалуйста, присылайте, если хотите услышать на них ответ, присылайте на нашу почту, которая называется FAHO, нижнее подчеркивание IBS, собакамейл.ру Мы уверены, что данный прибор Биоэнергомассажер будет вам, каждому из вас, помогать. Но не забывайте, что при использовании Биоэнергомассажера и выполнении биоэнергорегуляции обязательно нужно еще пить продукцию компании. 那么另外一个, 要不要太着急, 说我做了一次, 两次, 它有一个过程, и, конечно же, 呃, не нужно спешить. 呃, то есть не нужно думать, что один раз вы сделали, все супер, замечательно, я чувствую себя прекрасно, и больше делать ничего не нужно. Согласитесь, что в любом случае должен быть определенный период для восстановления 呃, организма человека. И еще раз хотим повторить о том, что, да, биоэнергомассажеры это действительно очень удивительный прибор, который заключает в себя знания традиционной китайской медицины, а также современной технологии. 请说一下第1个模式跟第2个模式有什么区别 第1个模式它是专门针对我们手套来进行开发的 那么这种模式它的渗透比较强 那么第2个模式它是用刚才我们贴片的这种模式 那么它在有渗透力的同时它对我们人体的按摩作用就比较好 Uh, смотрите, чтобы еще было проще понять по поводу режимов. Первый режим в основном используется при работе с перчатками. Uh, тогда он с перчатками лучше пробивает меридианы. Второй режим чаще всего используется с насадками, вот как мы сейчас показали. Поэтому в дальнейшем, когда будете работать, будете работать, например, с только проводящими перчатками, выбирайте режим 1. Будете работать с насадками, выбирайте режим 2. Мы еще раз повторяем о том, что если вы приобретете вот данную книжечку «100 вопросов по использованию биоэнергомассажера, массажера», вам будет намного проще, потому что чаще всего вот все вопросы, на которые мы э, стараемся вам ответить, они все имеются в данной книжке. 呃, в этой книжке даже не 100, а 151 вопрос. 包括我们做, 手法的一些步骤, Здесь точно так же каждый из 呃, этапов выполнения сеанса биоэнергорегуляции объясняется. Вот, что показывает. 我不知道, ну, господин Узефа говорит, я не знаю, видите ли вы хорошо или нет, то, что он пытается вам показать. 期望这本书和这个挂图啊这类的资料，能够为你的市场开发、为你的客户服务带来非常大的帮助。Поэтому еще раз говорим о том, что мы очень надеемся, что вам и в развитии вашего бизнеса данная книга и данные постеры очень-очень помогут.嗯，那么时间关系，我们可能有些朋友的问题啊还没有得到回答，没有关系，回头都可以发到咱们的邮箱，咱们呢再给大家进行交流。И еще раз, дорогие друзья наша лекция подходит к концу. Вопросы, на которые мы не успели ответить, присылайте их на нашу почту fahol, нижнее подчеркивание, ibs,